Привет, Магомед Расул! Привет. Как у тебя дела? У меня все хорошо. Как у вас? У меня все хорошо. Я рада видеть всех вас на ковре. Твою борьбу наконец-то. Много тебя видела в интернете. Вот наконец-то познакомились. Как прошла схватка? Ну, одна схватка была очень тяжелая. Делать. Какое впечатление у тебя от турнира? Впечатление в том, что в прошлом году было 4 ковра. В этом году 8 ковров. И участников более, более 1100 участников. Ну, еще здесь удив... стало удив... очень так впечатлением. Здесь борются другие страны. Финляндия. да, здесь один американец боролся грузия это э, от них мы, мы можем опыт набирать и когда мы станем среди молодежь мужчине мы уже будем знать как они борются вот например американская борга а, а... Поза... прошлой недели я боролся с американским с американским борцом стойка на стейку сбора дагестана и да, Это да, да. в Дагестанах Ассельсии. И у американцев такая... Они двигается постоянно. Но им легко боковые проходят. Вот что у них. Ты нашел к ним подход? Да. Выиграл всех? Да. Они... Шею никак не взят Ну, нельзя им делать. Да, очень удобно. Я смотрю, ты очень хорошо знаешь уже соперников и очень хорошо ориентируешься в борьбе, как, как уже взрослый, прям титулованный спортсмен. Конечно, я уже сколько практикую уже... Чем больше буду бороться на сторонах, тем больше опыта у меня будет. Это юноческая борьба нигде не считается. Это просто практика. Уже молодежка, мужчины, вот тогда нужно взрываться. Например, молодой, э, молодой дагестанский борец Курбан Шреев. Он, среди юночей, ничего, он вообще, знаешь, среди юночей ничего не делал. Вот в прошлом году взорвался. В этом году я в Европу выиграл, и даже Джамбо сказал, э, это, это Курбан Шре может войти в Олимпийскую, э, Олимпийскую цикл. А за кого ты болеешь и будешь болеть на Олимпийских играх? За своих кто? Сейчас конкуренция вообще, особенно в России. Вечная конкуренция. Согласна. А... Если я не ошибаюсь, тебя приглашали на сборы. Ты там был? Садулаев. Он не вызывал, э, на Канаде залеза, Он говорит, чем говорит 10 раз, лучше дать 5 раз. А? Ну, и он не верил, что я в И я залез там. 10 раз залез. Все удивились? Да. У меня мазоли были, а так... Ну ты присутствовал на тренировке сборной России. Да, да сборная Дагестана. Сборная Дагестана. Еще американцы, это американцы визуали в Америку в Нью-Йорк. Два меделя сборы там все. А, ну вот вы сейчас готовить будете визу, уезжаете в Америку, да? Да, и это я вчера, я вчера зачем ну, Давид мусель без. Приемы показывал, и он меня пустил, мастер класс показал. И это за мастер класс он мне форму дарит. И до спира именно на стороне вызывает. Ты приедешь к нам? Приеду, конечно, очень рад. На данном турнире сейчас э, с поставленными задачами справляешься? Да, справляешься. Ну, та сотка вообще обида у меня. Много ошибок сделал. Одно и то и два раза, три раза дал. Не довел, не, не довел до конца приема. Много ошибок. Кто за тебя болеет здесь? За меня все болеют. Ну, есть yes, um, против. Ну, эти болельщики, они удивляются, когда меня видят. Они говорят, это Маган Рассу, что ли, фоткаться, нафоткаться. Ты стесняешься? Или вот есть ли у тебя какое-то стеснение? Или неудобство? Да, ну, у меня неудобство бывает. Они иногда, ну... У них же не бывает такого, они же, они в любой же вопрос будут давать, они, у них же мечта была меня увидеть. Они этот момент использовали должны. и они какие-то неудобные вопросы задают, и самому тоже А что тебе труднее, тренироваться или выступать на соревнованиях? Нет, труднее на тренировках. Если на тренировках не, если на тренировках не тяжело, на соревнованиях тяжело будет. Надо потерь. Из всех, что все надо тренировок пахать. А сколько у тебя в неделю тренировок? И в день сколько тренировок? День одна зарядка, одна тренировка. В понедельник, в воскресенье? По суббота, суббота. игровой день. И игра, например, баскетбол. А шустростная, шустростная. да, у вас? А, а. Да, баскетбол и... Даешь кольцо часто? Я короткий, мне неудачно было. Но я очень шустрый. То есть отнимаешь мячик и даешь длинным, и они уже забрасывают. Да. Кстати, что тебе больше нравится? Бороться на тренировке, либо там на канате, ну, либо силовая, силовые упражнения? Или мне бегать кросс любишь? Нравится, например, мне нравится такая тренировка. Сперва отрабатываем проходы на отрабатываем качку приемы. Потом борьба с партером. Партера тоже нужно. И дают, например, 4 человека, 8 человек. И борются. И на сторонах соперник будет хороший, неудобный, гибкий, длинный. И за это надо с любимым бороться на тренировках. И вот, так, вот такую тренировку люблю. И сначала борьба на руках Я люблю кросс. А, кросс. Да, это Особенно на концовке люблю давать. Концовка, правда. Из-за из спины, да, как говорится, вылезать? Да. Как в школе учишься? Часто бываешь в школе? Да, и это, сарана. Сарана, в бывают пропуски, а так нет. Какие у тебя оценки в дневнике? У меня все пятерки. Я не, я не люблю, когда четверки стоят, я стремлюсь всегда сильным и лучшим быть. Как вот ты таким вырос? Кто в тебя такой? Вот такой сделал огромный план, что вот ты такой действительно необыкновенный. Ну, когда это, это говорил, Евгений Жирбаев. Евгений Джурбаев очень талантливый борец. Он сказал, без тренера талант не раскроется. Вот черное. Да. А кто твой тренер? Мой папа. Как тебе с папой тренироваться? Он тебя а. ругает часто? Ну, он говорит, где промахнулся, а я говорю, здесь промахнулся. Я еще, я не люблю, кто больше меня делает, а мой друг есть. Его с и создают. Он очень хорошо прыгает на скакалке. Он пятьсот раз прыгает. Я уже я, вообще не умел. Он пятьсот раз прыгнул. И я думал, когда же я его рекорд пробил. 612 раздал, и он начал нервничать, и через два дня 1500 раздал. Вот да, и он сказал, лучше, лучше не стремиться с тобой, ты очень сын, чем я. Видишь как, наверное, он это опитал. в крови у тебя, да? конца? Да, я люблю этот спорт, это вообще, если ты в жизни не добьешься таких целей, как Сюда, последние два года в выиграл. Ну, в деле, здоровым человеком будешь. Много друзей у тебя будет. Есть что-то вот особенное или цель какая-то? К чему ты стремишься? Я стремлюсь, чтобы быть нормальным человеком и выиграть Олимпийские игры. И не одни, да? Да, постараюсь хоть бы Большой Сайти. Ну, мы рады с тобой познакомиться. Училище Олимпийского резерва номер один. а еще и на сборах так что приезжай поскорее мы тебе желаем удачи впереди финальная схватка так что все все болеем за тебя оставайся таким же умницей спасибо